Добрый день, дорогие ветераны. Я очень рад видеть всех вас в Кремле. Тем более, по такому приятному поводу для меня большая честь поручить вам, ветеранам Великой Отечественной войны, заслуженные боевые награды. У этих орденов, у этих медалей непростая судьба. По разным причинам вы не смогли получить их в годы войны. И сейчас, по прошествии шестидесяти лет и стольких жизненных событий, вы вновь наверняка вспоминаете и военное лихолетие, и ваших товарищей, и вашу непростую молодость боевую. Строки ваших награжденных листов по официальному лаконичны, в них нет подробного рассказа о том, что вам пришлось вынести и преодолеть, но эти страницы вашей биографии стали частью летописи Великой Отечественной войны. Летописи, наполненной доблестью и силой духа нашего народа. За ними не только личное мужество, но и несокрушимая вера в правое дело. За ними бесценный вклад в великую победу над фашизмом. Она была завоевана не только оружием, а прежде всего стойкостью духа, твердостью характера. Уже через три месяца наш народ и все человечество будут отмечать 60-летие победы. Мы хорошо знаем, какой огромной ценой она досталась и нашей стране, и вашему поколению. Память о тех событиях абсолютно священна. Она по сей день питает дух поколений, родившихся после войны, придает особый смысл нашей современной мирной жизни, позволяет глубже осознать, что есть истинный патриотизм, и что единство народа и его воля к свободе не сокрушим. Память и правду о Великой Отечественной войне мы будем... Вечно хранить, беречь от любых попыток их извратить, от любых попыток оправдать геноцид, бесчеловечность и варварство преступников. Это важно потому, что вы, ваше поколение, спасли родину, задушили нацизм, победили поработители, которые посягнули на независимость нашей родины, на другие суверенные государства, на свободу. И мы сделаем все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. Дорогие ветераны, мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш подвиг, за вашу самоотверженность и бесстрашие. Именно эти качества помогли вам отстоять честь нашей Родины, спасти Европу, мир от нацистского порабощения. А в, последние, а в послевоенные годы реальными делами поднять страну из руин, дать ей возможность быть великой державой. От души поздравляю вас с сегодняшним торжественным событием. Желаю бодрости, оптимизма и, конечно, здоровья.